Добрый вечер вам всем, дорогие друзья, я рада вас приветствовать. Сегодня второй открытый мастер-класс на тему «Нумерология здоровья, как быть здоровым, молодым, активным, независимо от возраста, независимо от страны проживания, семейного положения». Вот мы сегодня с вами будем дальше углубляться в тему нумерологии здоровья. И сегодняшний урок будет еще более интересным, потому что сегодня мы с вами будем говорить о кармическом коде здоровья. Кармический код из названия понятно, что так или иначе это связано с нашей кармой. Вот. Каким образом это можно с помощью нумерологии пощупать, да, понять, и как это может способствовать тому, чтобы не болеть, предупреждать какие-то заболевания. Об этом я вам сегодня расскажу. Расскажу, что такое кармические узлы болезней, да, как они, когда они активируются. И самое главное, вы научитесь сегодня в прямом эфире рассчитывать свой кармический код здоровья. Вот тема актуальная, тема очень интересная. Поэтому настраивайтесь, отключайте телефоны. Попросите, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы вы были сосредоточены. И еще просьба активно взаимодействовать со мной. Я увидела, пока Олеся рассказывала, что у нас есть много новеньких сегодня. Да? Если да, еще раз поставьте мне единички, кто первый раз присоединился. Единички, пожалуйста, я посмотрю, сколько вас. Для вас особенно будет ценная информация, потому что узнаете э, еще, что такое карта здоровья. Я повторю эту информацию. Так, смотрю, как у нас дела на YouTube. Все хорошо. Все меня смотрят. Так, есть единички. Хорошо. Для новеньких я представлюсь. Зовут меня Дорис, Дорис Костюм Мендос, это мое настоящее имя. Я работаю с людьми уже 15 лет, больше 15 лет. Основные направления, в которых я работаю, это нумерология, конечно же, моя любимая. Также я являюсь психологом, специалистом по интегративной психологии и психотерапии. Я являюсь коучем, торологом. Очень много всего изучила за свою жизнь, и к тому были, скажем так, запросы, очень много всего в плане кармы было изучено. Конечно же, были изучены моменты по здоровью, потому что складывались в жизни ситуации, когда вдруг начинала болеть, когда тело вдруг сбоило. Да? Вроде все хорошо, вроде бы ничего не предвещало, но Произошел У меня, например, произошел в результате пережитого стресса э, сбой щитовидки. И этот стресс, он напрямую был связан с кармической задачей по моему периоду. Вот э, Нумерология позволяет рассчитать периоды жизненные. Да, э, четко, конкретно э, задача э, была... Ну, даже расскажу вам поделюсь, да. Эта задачка умение отстаивать себя, умение отстаивать свои границы, умение говорить нет, умение прояснять в отношениях. Я с этой задачей не справилась. Естественно, ситуация развернулась таким образом, что пошел стресс и пошла сразу реакция тела. И еще был ряд таких моментов в моей жизни. И вот эти вещи. Они сподвигли на то, чтобы разбираться в этой теме больше. Я знакома с нумерологией здоровья давно, но очень мало кто дает, точнее, я даже вот не знаю курсов, где рассказывают о взаимосвязи кармы и здоровья, да, где дают понимание, как связано прохождение жизненных периодов уроков с тем, почему вдруг у человека начинает что-то болеть. Я там разобралась для себя и поняла потом, что это настолько полезная э, информация, потому что она позволяет предупредить возникновение каких-то болезней, не после уже да, проанализировать, сказать, а вот оно что, так не надо было делать или надо было по-другому делать, да, а предупредить. И это то, о чем я буду вам сегодня рассказывать, да, в том числе буду делиться своим личным опытом, на своем примере покажу, что такое кармический код, чтобы вы увидели, как это работает и как на самом деле, используя подсказки нумерологии, можно действительно оставаться здоровым, вернуть себе здоровье. Мне удалось восстановить работу щитовидки полностью. Да? То есть я уже отказалась от гормонов, и меня это очень радует, потому что говорили, что невозможно нужно до конца жизни пить гормоны. Да? Вот. Я с этим справилась и опять же таки понимая с чем именно нужно работать вот так что если готовы погрузиться в мир нумерологии здоровья разобраться с этой темой ставьте плюсики и будем с вами начинать будем с вами начинать да добрый вечер кто присоединился Угу. вижу лайки ставят на ютюбе это приятно благодарю вас начну я как всегда с вопроса да, потому что очень важно понимание того зачем мы что-то делаем вы согласны а обычно я спрашиваю зачем вы пришли на этот вебинар да почему вы выбрали этот вебинар среди многих других какая тема вас зацепила что именно для вас актуально да? можно было бы так спросить можете так мне написать ответив на вопрос почему этот вебинар для вас интересен почему э, вот эта вот тема нумерология здоровья для вас на сегодня актуальная и вы выбрали вот или вы можете ответить на три вопроса которые я вам написала Хотели бы вы понимать причину, происходящего с вами? Если да, то десяточки в чат. С вами в жизни имеется в виду, да, в определенные периоды жизни. Хотели бы научиться предупреждать какие-либо заболевания у себя и своих близких? тоже десяточки. Ну и хотели бы быть здоровыми и полными сил. Я думаю, что это будет таким запросом на ваше присутствие на моем вебинаре, потому что сегодня мы... Будем говорить о том, как достичь этих результатов. Есть десяточки, вижу. Отлично. Угу. Хорошо. Ну, поехали. А, нумерология здоровья. Да, мы говорим с вами о нумерологии. Нумерология, она напрямую связана с чем? с датой рождения человека, с его именем. Я думаю, что для вас ни для кого это не секрет, и вы уже это знаете. Но знали ли вы, что... Мы можем рассчитать также, основываясь на своей дате рождения и имени, врожденный, свой врожденный индекс здоровья. Что такое врожденный индекс здоровья? Ну, это набор неких показателей, да? например, состояние иммунитета, какие органы и системы сильные, какие более уязвимые, то есть предрасположенность к каким-то заболеваниям, потенциал здоровья человека, уровень телесной энергетики. Да, вот эти все ä, показатели и ряд других ⁇ это то, что мы называем врожденный индексом здоровья. Естественно, у каждого это свой индекс здоровья. Почему? Ну, потому что у каждого свой набор. Ä, Кодов. Да? Есть дата рождения, есть еще и имя, и, э, и то, и другое дает нам определенные коды. Сочетание этих кодов делает человека уникальным. Поэтому мы можем сказать, что у каждого человека уникальная карта здоровья, то, как он реагирует, да, на воздействие внешней среды то как переживает какие-то ситуации стрессы в том числе и а, как справляется вообще со всем этим нам да? то есть а... Вот этот врожденный индекс здоровья, он есть у каждого. И рассчитываем мы его на основе даты рождения и имени. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, единички. Это, думаю, такая информация, она простая, но нужно мне рассказать вам все для того, чтобы заложить хороший фундамент, особенно у тех, кто первый раз сегодня. Да? Так, вижу единички, отлично, двигаемся дальше тогда. Что же такое карта здоровья? Мы можем, благодаря анализу нумерологическому, рассчитать карту здоровья. Карта здоровья – это и есть врожденный индекс здоровья. Просто нумерологи называют это картой. Почему? Потому что карта… Как карта местности сразу очень наглядно демонстрирует нам в виде цифр, в виде определенных кодов, что же из себя представляет этот врожденный индекс здоровья человека. И карта, она включает в себя несколько кодов. Вот если вы слышали, что код один, знаете, что это не так, и это неправильно. Для того, чтобы составить полноценную карту здоровья человека, нужно рассчитать 4 кода. Да? Код по полной дате рождения, по дню рождения, который мы с вами рассчитывали в прошлый раз, и я получила от вас очень много комментариев, насколько все сходится, да? насколько только все совпадает. Код, который рассчитывается также по имени, и код здоровья по энергоинформационной матрице, ну, сокращенно ее можно назвать «Матрица здоровья». Именно о ней мы с вами будем сегодня говорить. Да? О матрице здоровья, энергоинформационной матрице, потому что это основная тема нашего сегодняшнего урока, и рассчитывать ее тоже будем. Да, все вместе вот эти коды, четыре кода, которые есть у человека, они оказывают влияние на человека, да, формируя определенные вибрации. И это постоянное воздействие и днем, и ночью, ну, потому что мы всегда со своей датой рождения, мы всегда со своим именем. Да, то есть мы постоянно живем в определенных вибрациях, которые сформированы кодами нашей даты рождения и имени. Поэтому они на нас постоянно воздействует есть ритмы которым мы подвержены вот и мы ощущаем это влияние каждый день если это понятно поставьте пожалуйста двоечки что такое карта здоровья что такое коды карты здоровья как они на нас влияют угу. отлично пошли дальше на прошлом уроке я немного затронула такую тему, что человек представляет из себя не только физическое тело. Да, мы с вами уже э, все продвинутые на сегодняшний момент, многое знаем, а сейчас очень много информации в открытом доступе о том, что человек – это прежде всего энергоинформационный да, объект. У нас есть не только физическое тело, у нас есть э, энергия, у у нас есть тонкие тела каждое из тел отвечает за какие-то сферы свои какое-то за желание эмоции какое-то за мысли убеждения какой-то за веру да? и точно так же вы наверняка знаете что у нас в организме есть чакры все знают что такое чакры если да, поставьте сейчас плюсики что есть чакры, есть у каждого человека, неважно, верит он в это или не верит, знает, не знает, разбирался ли в этом вопросе или нет, они есть просто, да? потому что такой принцип устройства человека. Да? Чакры – это энергетические центры, которые расположены вдоль позвоночника нашего основного энергетического канала. Так вот, что важно – знать действительно, так это то, что э, каждая чакра она курирует э, определенные органы и системы, то есть она связана с определенными органами и системами. Более того, я вам скажу, что каждый орган имеет свою энергетическую оболочку, да, и состояние органа напрямую зависит от состояния чакры, да, насколько там вообще есть энергия, нет ли там блоков, нет ли там каких-то... Э, да, скажем так, сбоев в работе, назовем это так, чтобы сейчас не погружаться в эту тему. Да? То есть у каждого человека есть чакры, и чакры все связаны, каждая с определенными органами и системами. И вот отпечаток вот этого рисунка, потенциала чакрального, да, он отражен. В матрице здоровья, в энергоинформационной матрице, которую мы с вами сегодня рассчитаем. Каким образом отражен, я вам сейчас покажу. Посмотрите, пожалуйста, внимание на экран. Вы видите квадратик, который состоит из 9 ячеек. Кто-то, кто знаком с нумерологией, вам может быть известен этот квадрат, как квадрат Пифагора да, или психоматрица он называется. Да, это этот квадрат. Просто мы рассматриваем сегодня этот квадрат с точки зрения именно характеристики здоровья человека. И смотрим на этот квадрат как на чакральный рисунок, который позволит нам увидеть потенциал здоровья человека, а также рассчитать и выявить кармический код здоровья. Да? Вот в этом квадратике 9 ячеек. Каждая ячейка она соответствует определенной чакре. А значит, она связана с теми же органами и системами, которые курирует чакра. Вот если вот этот момент понятен, пожалуйста, поставьте троечки. Вот это то, что нужно понимать. Нет ничего сложного. Да? Каждая ячеечка, она связана с чакрой органами и системами и получается когда мы рассчитываем вот эту свою матрицу здоровья мы видим сразу и энергетический потенциал человека и то, какие есть кармические долги и какие они могут активировать заболевания в случае если человек не проходит те уроки которые ему положены по жизни или переживает сильнейший стресс да? и вот это мы мы с вами разберем хотите научиться рассчитывать свою а, матрицу здоровья и а, кармический код напишите да или нет а то вдруг вы не хотите я не буду вам рассказывать как рассчитать зачем вам это нужно так, Оля на YouTube написала, почему не вижу матрицу. Ну, эм, к сожалению, потому что на YouTube вы не видите экран. Да? Его видно в эм, комнате вебинарной, но это не страшно. Я сейчас исправлю это быстренько. Я вам ее нарисую и покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9. Вот так вот, Ольга, будет выглядеть матрица. Квадрат разделен на 9 ячеек. Каждая каждой есть цифра от 1 до 9. И каждая из этих цифр, она связана с чакрами. Так, читаю комментарии. Мы же пришли, значит, хотим. Умнички. Ну, раз хотите, значит, будем сейчас рассчитывать приступаем к расчету берите блокнот берите ручку будем считать самое главное не спешить следовать за мной расчет несложный если делать его последовательно и внимательно все просто у нас с вами будет несколько действий 4 полноценных действия для того чтобы рассчитать свою матрицу здоровья для начала запишите пожалуйста свою дату рождения вот такая какая она у вас есть сверху запишите а потом что вы сделаете вы ее перепишите без ноликов. Вот я даю пример. Да, моя дата рождения 3 июля 1979 года. Да? Я записала 0307179 и переписала ее же, но без нолей. Сделайте, пожалуйста, то же самое со своей датой рождения. Перепишите ее без нолей. Перепишите и подчеркните. Подчеркните, так как это сделала я подчеркните первые первую циферку вот в этом ряду который у вас получился из вашей даты рождения без нулей это то что нам нужно сделать сразу и прежде всего сделали поставьте плюсики чтобы я видела что все сделали все все поняли если непонятно задайте вопрос Угу. хорошо а теперь мы рассчитаем а, у нас будет 4 действия мы рассчитаем 4 числа которые нам нужны будут для составления матрицы здоровья значит самое первое действие возьмите и просуммируйте свою дату рождения без нулей вот между каждой циферкой которую вы записали без нулей поставьте плюсик и просуммируйте у вас по итогу получится двузначное число какое-то это первое действие значит ставим один, плюсуем буду показывать все прямо вручную вот так поскольку на ютюбе нету слайдов вот так вот записали просуммировали у меня получилось 36 у вас может получиться любая другая цифра 20 плюс 40 плюс 30 плюс напишите мне у кого что получилось чтобы я убедилась что все все посчитали до да, 29 10 это мало татьяна не может быть 10 у вас э, должно быть выше число 23, 25, 11 не может быть, тоже. Если мы говорим про первое число, оно не может быть у вас таким маленьким. Оно должно быть, ну, хотя бы 20 с чем-то. Поэтому пересчитывайте. Ну, бывают, конечно, исключения, если да, до рождения, да, с единичками, двоечками, много нолей может такое быть, ну, да, но редко. Угу. Вот, отлично, получилось. Молодцы. Теперь делаем второе суперсложное действие. Нам надо просуммировать то, что у нас получилось в первом действии. Да? Только что у вас получилась цифра. Вот 34, 29, а да, у меня получилось 36. Во втором действии мне надо просуммировать составляющие этого числа. Значит, я плюсую 3 плюс 6 и записываю Посчитайте, сколько у вас получилось. Второе действие очень простое. Нам нужно просуммировать составляющие первого числа. Да, Александр, 28 это будет 10. Угу, 10. Теперь точно 10. 11 не нужно сводить, нет, оставляем, как есть. Здесь мы ничего не сводим. Здесь мы просто считаем. Забудьте сейчас все, что вы знаете про нумерологию. Здесь мы просто считаем. 8. Хорошо. Молодцы, это понятно, да? Теперь внимание. Выполняем третье действие. Еще супер сложнее. Мы все, каждый из нас, возьмем цифру 2. Вот все берут цифру 2. Прямо так ее напишите. Цифра 2. И умножаем ее на первое число. Первую цифру даты рождения без нулей вот моя дата рождения помните мы подчеркивали с вами первую цифру вот она нам сейчас нужна. в третьем действии мы берем множитель 2 и умножаем его на вот эту первую цифру и у нас получается какое-то число запишите какое получилось у вас 4, 6, да, оно будет небольшим, конечно же, 6. Молодцы. 3.1. Мы продолжаем наше третье действие. И что нужно сделать? В третьем действии нам нужно от нашего первого числа, которое у нас получилось в первом действии, да первое числа которое в первом действии получилось отнять то что получилось в третьем действии у меня получилось 36 в первом 6 в третьем значит в третьем ну, единичка я буду отнимать 36 минус 6 вы будете отнимать свои цифры и записываем что у кого получилось так, что-то там пропустила, какой-то вопрос был, сейчас я попытаюсь чат. Поднять кукса Людмила. В третьем действии 19, 10, 1. Зачем, почему? Третье действие, я не совсем поняла, почему вы ну, сокращаете до 1. Здесь мы ничего не сводим никуда мы не сводим никаких чисел мы просто считаем выполняем математические действия повторяю в третьем действии берем множитель двоечка умножаем его на первую цифру своей даты рождения и во второй части этого действия мы делаем вычитание ту цифру которая получилась в третьем действии вычитаем из той которая получилась в первом действии все просто и у вас тоже получится какое-то двузначное число. Запишите его. Я вот все эти числа выделила красненьким на слайдах. Так, у кого-то 15, 18. Угу. Вычитание получилось 10. Вы имеете в виду, что когда вы а, вышли, да то у вас получилось 10, то число, которое вы вычитаете. Значит, хорошо, отнимаете его из того числа, которое получилось в первом действии. Все так, как я рассказываю. И у вас есть слайды также. И четвертое действие, друзья, очень простое. Мы суммируем, суммируем теперь составляющие. Того числа, которое у нас получилось в третьем действии. У меня 30, да, значит, в четвертом действии я буду 3, прибавлю 0. Да, Составляющие я должна просуммировать. Вы просуммируете свои. И у вас получится, скорее всего, однозначное число, но может быть по-другому. Угу, прекрасно. Молодцы молодцы. Угу. Ольга 34. Это что у вас получилось? Первое дополнительное число? На всякий случай я вам еще раз покажу. Да, вот этот расчет. Вначале мы суммируем дату рождения. Все. Во втором действии мы суммируем составляющие полученного первого числа. В третьем действии берем множитель 2, умножаем его на первую цифру. Дата рождения. В том же третьем действии ту цифру, которая у нас получилась, отнимаем от первого полученного числа. И в четвертом действии суммируем то, что у нас получилось в третьем действии. Вот и все. Итак, у нас с вами получилось... А, да, у нас с вами получилось 4... Числа, да, четыре набора чисел. Запишите их тоже. Вот я сейчас выпишу тридцать шесть, девять, Вот у меня такие получились числа. Я их выписываю и делаю то же самое, что я делала с датой рождения. Я их перепишу, но уже без ноликов. У меня тогда получится три, шесть, девять, три. 3. Да, У вас получатся свои. То есть переписываем без ноликов то, что получилось. Перепишите. И по итогу что мы должны с вами сделать? Вы должны в ряд записать, в ряд записать. Все циферки, которые у вас получились. И дата рождения без нулей, и результаты ваших действий без нулей. Все в один ряд. Запишите, ребята. Так, Ирина, если 38, 38 в первом действии, это 38. Тогда во втором будет 3 плюс 8 равно 11 у вас будет. Больше вы его не трогаете. Угу. все ли понятно ребята если да напишите мне сейчас вот тот числовой ряд который у вас получился вот все ваши цифры и дату рождения без нулей и а, числа которые вы посчитали тоже без нулей так чтобы я увидела что все все посчитали всем все понятно так проверяю youtube да тоже да все понятно отлично Итак, ребятки напишите вот как людмила написала Да. последний ряд смотрите у вас получилось 4 числа когда вы считали до да? 36 получилось 9 30 и 3 промежуточная мы вот это не считаем которые отнимали запишите их запишите их а потом перепишите без нулей и нолики опустите и вам нужно записать будет и дату рождения без нолей, и вот эти вот числа, которые у вас получились, тоже без нулей. И все хорошо. Понятно, да, ребят? Видите, сразу погружаемся в мир нумерологии. Сразу на открытом мастер-классе вы научились считать свою матрицу. Матрицу здоровья, она столько информации в себе хранит Можно посмотреть денежную карту по этой матрице Можно посмотреть здоровье, можно посмотреть отношения Можно посмотреть, конечно же, карму Очень много, но сегодня будем разбираться и с кармой, и со здоровьем Так, вижу, что у всех все получилось, молодцы Мы ничего не суммируем Повторяю еще раз, уже пятый раз, наверное. Ничего мы не сводим до, конца, до однозначного числа. Здесь все как есть. Максимум, что мы делаем, это мы убираем нолики, потому что они нам не нужны. В нашей вот этой вот матрице, в нашем квадратике нет нолей. Поэтому они нам не нужны, нам некуда будет вставлять да, эти ноли. Вот и все. Итак, что теперь ребят теперь у вас есть вот этот вот квадрат с ячейками только я его немножко по-другому расположила точно такой же квадрат чтобы вы не пугались да? я расположила его вертикально для чего я это сделала для того чтобы наглядней было 8, 9. Ой, вот так. Я его вот так вот расположила. Это тот же квадрат, да. Только вот вертикально. Вы это видите на слайдах. Вот так. Цифры от 1 до 9. И что вы сейчас делаете? Вы смотрите на тот ряд чисел, которые вы записали, на этот числовой ряд. да? И вам нужно внести соответствующее значение. Вы смотрите, сколько единичек есть. Так, у меня одна единичка. Значит, вот сюда я напишу одна. Если у меня единичек будет 2, 3 или 5, то я напишу соответственно 3, цифру здесь или 4 например если у меня 4 единицы будет или 5 это понятно и точно также абсолютно со всеми остальными ячейками вы смотрите сколько у вас каких цифр если цифр нет вообще то вы ничего не рисуете вы ставите против или просто оставляете пустой квадратик если 2 вы пишете 2 если 3 вы пишете 3 если 5 Пишите 5. Ясно? Пожалуйста, внесите соответствующие значения. Марии, во втором пункте 22 у вас получилось. 22, пожалуйста, и записывайте. Немножко. Неровненько у меня получилось. Но, наверное, надеюсь, на YouTube будет видно. Да, мы вот этот квадрат, нашу матрицу, вот таким вот образом располагаем. Смотрим, сколько каких цифр у нас есть. Вот, например, у меня двойки нету, я ничего не напишу. да, на Троек у меня там четыре получилось. Перебор. внесите эти данные то что вы сейчас делаете это очень-очень интересно и давайте разбираться все сделали все сделали поставьте мне плюсики если все внесли вы должны увидеть как выглядит Ваша матрица здоровья. Вот в таком виде ее удобнее намного смотреть. Поэтому я такую, когда разрабатывала этот курс, он мой авторский курс, потому что очень много внесла да, таких вот моментов. Естественно, расчет матрицы не я придумала, это придумал Пифагор еще, больше двух тысяч лет назад, но вот именно чтение, трактовку, взаимосвязь с чакрами – это уже мои дополнения. Плюсики, если получилось. И давайте смотреть, что же у нас с вами получается. Как нам проанализировать теперь ту матрицу, которая у нас получилась, те цифры, которые у нас получилось. Ну, здесь все просто, как я вам написала, да? Первое, на что мы обращаем внимание, это на отсутствие цифр. Вот если нет каких-то цифр, да, если пусто, какая-то ячейка у вас пустая, она будет сразу обозначать кармический долг, и это значит, что с точки зрения здоровья это ваше самое уязвимое место. В чем уязвимое, естественно, я об этом расскажу. Да? Ребята, отсутствие цифры обозначает кармический долг. И это еще не все. Здесь есть нюанс. Относительно ячейки 1 или 2. Если там в этих ячейках у вас 6 или 7 цифр, это называется перебор, переизбыток это тоже кармический долг. Понятно, если у вас там 6 единиц, например, или 7 единиц, такое бывает. Бывает 6 двоек. 7 двоек один раз только видела в жизни, но тоже бывает. Да? Это будет обозначать кармический долг. Если по одной цифре только, по одной цифре в любой ячейке, это говорит, что это остаток кармического долга который остался с предыдущего воплощения он не ну не такой явный не такой большой но что-то вам еще нужно доделать в этом плане докорректировать. Да? вот когда две или три цифры это хорошо да, две-три цифры это хорошо. Когда четыре цифры, тут уже надо смотреть на какую ячейку, потому что четыре цифры, начиная с трех, там, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, будет обозначать перевернутый кармический долг, ну, эти нюансы я на тренинге буду рассказывать, что такое перевернутый кармический долг, но ну, так, так, это тоже показатели возникновения определенных заболеваний, но они связаны не с кармическим долгом вашим личным а может быть связаны с родовыми программами или может быть связаны с теми людьми с которыми вы находитесь в тесных отношениях в определенный период вашей жизни и проходите какую-то кармическую ситуацию ну это так уже чуть-чуть забегая наперед можно сказать напишите у кого что получилось давайте посмотрим как это да как расшифровать вот то, что мы рассчитали. Что это такое? Мы рассчитали кармический код здоровья по энергоинформационной матрице. Вот в моем примере, это, кстати, моя да, матрица здоровья, делюсь с вами, показываю. У меня нету в моей матрице двоек нет четверок нет пятерок нет восьмерок что мы делаем для того чтобы свой кармический код увидеть нам надо записать выписать в ряд те э, цифры которых нет это и будет кармический долг вначале тех которых нет да, а потом те которых переизбыток ну у меня переизбытка нет да у меня есть просто отсутствующий поэтому мой кармический код здоровья вот два четыре пять восемь записывайте какой у вас кармический код здоровья это то чего нет под ним под этими цифрами если у вас есть переизбыток единиц или двоек, значит вам нужно написать, переизбыток единиц, тогда ставите единичку, переизбыток двоек, тогда ставите двоечку. Да? Это и будет ваш кармический код здоровья. Угу. Вот так вот мы с вами рассчитали его. Что это значит, да, друзья? Что это значит? Как это... Теперь трактовать. Ну, я вам говорила, что каждая ячейка, она у нас связана с с чакрой, а каждая чакра она связана э, со своими органами и системами. Вот, например, по моему кармическому коду, да, у меня не двойки, значит, вторая чакра очень уязвима, она энергетически уязвима, и те органы, с которыми она связана, кишечник, матка, яичник, яичники, да, тоже уязвимы. У мужчин будет простата, ну, по первой больше чакре, по второй почки, да, э, ЖКТ. Еще что я смотрю? Я смотрю, что четверки нет. Значит, четвертая чакра очень уязвима. Это сердце, это сосуды, это кровь, это плечевые суставы. И это так и есть на самом деле. Сейчас уже, анализируя глубоко свою жизнь, все моменты, когда я имела какие-то проблемы со здоровьем, я могу подтвердить на сто что это было связано с прохождением кармических уроков некорректным. Да, или со стрессовыми ситуациями которые э, ну, были кармические это всегда отношения с другими людьми да у нас все происходит через взаимоотношения э, с другими людьми и так далее давайте сейчас разберем я вам коротко дам чтобы вы понимали какие у вас уязвимые э, места да какие у вас уязвимые хотите поставьте плюсики. Поставьте плюсики, если да. Угу. Где у меня семерка? У меня две семерки, поэтому в кармический код семерка не попадает. Так, посмотрю на ютубе. Так, угу. получилось, все, умнички, хорошо. И кармический код свой тоже посчитайте, какой есть. Это то, чего нету. Это те цифры, которых нету. Ну, давайте пройдемся, чтобы тоже было полезно. Хотя, ребята, еще раз, более глубоко и конкретно, как это активируется, я буду рассказывать в тренинге. Сейчас я вас знакомлю с методикой, чтобы вы могли понимать, как это работает. Да? А, только две цифры правильно? Правильно что? Две цифры что? Я же не знаю, какая у вас матрица. Если у вас нет двух цифр, значит, у вас... Две цифры ваш кармический код составляет. У кого-то 4, у кого-то 5, может быть. Нам переизбыток тоже, может быть, по единицам, может быть, по двойкам. Угу. Хорошо. Значит, Первая чакра или наша первая ячейка, с чем связана? С иммунной системой, лимфатической системой. Значит, те органы, с которыми связана единичка, да, это предстательная железа, это матка, это прямая кишка, это левая почка, мочевой пузырь, опорно-двигательный аппарат, мочеиспускательный канал. Помните, что я вам говорю, одна цифра – это тоже уязвимость. Да? Если не проходит технические уроки но об этом буду подробнее рассказывать чуть позже человек то будут активироваться будут активироваться программы болезней. то есть ä, попадать будет в самые уязвимые места одна цифра она тоже уязвимая две или три все хорошо бояться нечего да? Вторая ячейка, это вторая чакра, здесь у нас половая система, выделительная, это координация, да? это работа всех внутренних органов, это перистальтика кишечника, органы печень, правая почка, кишечник, органы половой системы. Это если у вас в кармическом коде здоровья двойка, как у меня, то это то, что уязвимей всего, да? Это то, куда бьет в случае ошибок. Тройка – это пищеварительная система. Третья чакра у нас находится как раз там, где желудок, и, соответственно, органы: желудок, поджелудочная, кишечник, желчный пузырь, печень тоже и селезенка. Это если у вас в кармическом ходе тройка, да? Одна троечка или нет троек? Четверка у нас связана с сердцем, как я уже говорила. Это сердечно-сосудистая система. И вот все, что на этом уровне да, расположено: сердце, трахея, бронхи, легкие руки, грудная клетка, да? ну, ряд еще я самые основные называю. Если у вас в кармическом коде четверка, значит, вот это ваше самое уязвимое место. Пятерка – это наша горловая чакра, да, пятая ячейка, связана с эндокринной дыхательной системой, с кожными покровами и чуть что страдает щитовидная железа. Я вам на своем примере рассказывала, да, как это произошло, когда вдруг моментально… Да, когда сбой произошел, щитовидки, прибавилось 25 килограмм веса за 3 месяца, и просто непонятно было, что с этим делать, как и почему. Пришлось разбираться, взаимосвязь на сегодня понятна, и как это предупредить, тоже понятно. Да? Голосовые связки, органы дыхания, горло, шея, зубы, язык, нос, вот органы слухового аппарата, это все связано с «пятерочкой». Если у вас в кармическом коде пятерка значит это ваше самое уязвимое место шестерка это шестая чакра вот здесь она находится значит она связана с мозгом с его составляющими всеми с центральной нервной системой и с лицом и органы глаза уши нос пазухи да, и, и слух память сюда же обоняние да. Вот. И верхние чакры, которые не все как бы в теле находятся, но тем не менее уже э, видны взаимосвязи и э, как и на что они влияют. Значит, седьмая чакра, она связана у нас, и седьмая ячейка с работой головного мозга, соответственно, э, все, что связано да, с какими-либо нарушениями работы головного мозга, Восьмая чакра связана с иммунной, сердечно-сосудистой и лимфатической системой. И девятая ячейка и чакра связана с эндокринной и нервной системой. Здесь тоже под ударом щитовидка, почки, надпочечники и печень. Вот, что это такое, ребят? Это понимание того... Как устроен да, вот чакральный узор вашего тела, как, что у вас сразу попадает в э, зону риска, да, врачи это называют зона риска. И рассчитав свой кармический код, вы прекрасно это понимаете. Да, вот проанализируйте сейчас, исходя из того, что я рассказала, посмотрите на свои кармические коды и прокомментируйте, чувствовали ли вы, что это ваша слабая. Звено, да? Так, на рисунке 7 чакр. Ну, потому что э, нашла такой рисунок семи чакровой системой, да. Восьмая и девятая чакра находятся ну, в энергетическом теле человека. Они как бы не конкретно вот вдоль позвоночника идут, но в энергетическом теле находятся восьмая в районе тимуса девятая сзади чуть ниже затылка прокомментируйте ребят совпадает совпадает вот я по себе могу сказать что у меня на сто процентов просто совпадает по двоечке по моей по четверке по пятерке по восьмерке это действительно так причем если говорить уже да, так на чистоту, то когда живешь правильно, когда корректно проходишь кармические свои а, уроки, задачи, у нас же есть разные жизненные периоды, и на разные периоды жизни у нас свои уроки. Да? Проходишь корректно, вообще ничем не болеешь, ничего не беспокоит, ничего не болит, как только начинаешь. Быть двоечником, сразу начинает болеть то, чего раньше никогда не болела, и ты как бы не думал об этом. Оно вдруг раз и заболело. Почему? Потому что связано с кармическим уроком или с кармическим долгом. Я вам расскажу еще, как это происходит. Так и есть, все соответствует на 100%. Так, шестерка, семерка отвечает. За мозг так есть ли мозг? Непонятен вопрос. Как правило, у человека есть мозг. Как правило, иногда он его даже использует. Так вот, ребят, как да, с этим совсем разбираться? Приоткрою завесу своего тренинга что мы там будем делать. Ну, мы там будем, конечно, глубоко и с практиками разбираться. Поскольку каждый код карты здоровья он у нас связан в том числе с нашим предназначением, с нашими кармическими задачами, уроками, долгами. Получается, что состояние здоровья напрямую зависит от того, как мы с этим справляемся. Да? Отданы ли кармические долги, а кармические долги, еще раз повторяю, это ваши пустые места в вашей матрице здоровья, да? прошли ли вы? кармические уроки кармические уроки они рассчитываются дополнительным образом я это даю на тренинге да, пройдены да, они или нет и состояние здоровья зависит именно от этого. Если происходит сбой, как я вам говорила о себе, да, но человек ошибся относительно своей задачи, то сразу же будет активироваться кармический код здоровья, который максимально связан с этой задачей, по вибрациям. Да? Ну, двойка будет связана с отношениями, единица будет связана с индивидуальностью, пятерка будет связана с самовыражением, и каждый урок да, связан с какой-то цифрой. Моментально будут активироваться те коды, то есть в зону риска сразу да, попадают у нас те органы и системы, которые соответствуют вот этой вот проблеме, вот этой вот ситуации, которую вы не решили. Вот это понятно, ребят? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если да. То есть как это работает? Да? Плюсики, если да. Это очень важный материал, если честно, вы его нигде не найдете, вам никто не даст этой информации. Мне, чтобы вам вот так вот сейчас спокойно, нормально об этом рассказывать, во-первых, очень много пришлось изучить, а во-вторых, очень много всего пережить на личном опыте, вытащить себя да, из сложных ситуаций по здоровью в том числе, проанализировать, сопоставить, и используя все эти знания, образования, которые у меня есть, вот таким вот образом вам сейчас это выдавать. Поэтому эта информация очень ценная, и а, она практически применимая. Да? Вот. Что еще а, важно понимать? А, ситуация усложняется тем, что... У нас постоянно меняются задачи, да? И вы, если вы проанализируете свою жизнь, то вы можете, даже не зная ничего о нумерологии, да, посмотреть, что в какие-то жизненные периоды у вас, вас, жизнь вынуждала заниматься одним, проявляться одним образом, а в какие-то совершенно по-другому, согласны? Когда-то вам нужно было больше уделять время финансам, когда-то нужно было научиться, я там, не знаю, дисциплине. Когда-то были сосредоточены только на отношениях. Плюсики поставьте, если согласны. Да? Ну Это вот если мы ничего не знаем о нумерологии. Да? А если мы знаем о нумерологии, то мы понимаем, что у каждого человека есть жизненные периоды. У нас у всех четыре жизненных периода, они рассчитываются с помощью нумерологии. И каждый из этих периодов имеет свой кармический урок. Ребята, каждый из этих периодов имеет свой кармический урок. И это напрямую связано с состоянием нашего здоровья. Проходите урок, не активируются программы болезней. Кармические узлы болезней что это такое? Вот это как раз то, о чем. Хочется рассказать вам, когда вы уже немного с этой темой готовы, если есть кармические долги, если есть кармические уроки, и происходит, так сказать, стыковка да, в определенный жизненный период, да, в определенном возрасте, нужно пройти кармический урок а есть еще нерешенная задача с прошлого воплощения есть кармический долг и получается что этот нерешенный долг не позволяет пройти этот кармический урок и тогда что происходит тогда активируется программы болезней, которые зашифрованы в основных кодах карты здоровья я вам об этом рассказывала на первом занятии да? что наши коды здоровья они содержат программы болезни если человек живет правильно они не активируются. Но как только человек ошибается, активируется, и в том числе включает, включается в работу кармический код, который мы с вами только что рассчитали. И получается, что начинает что-то болеть да? то суставы начинают болеть то вдруг давление начинает плясать то мигрени какие-то то сердце начинает шалить и так далее почему потому что ну завязывает кармический узел болезней кармический узел болезни повторяю еще раз это когда кармический долг да, Совпадает с прохождением кармического урока и не может быть решен потому что а, кармический долг не отдан если это понятно пятерочки. Сейчас, пожалуйста поставьте и это сложные ситуации потому что они бывают даже не диагностируются врачами просто что-то болит и э, по анализам все хорошо а у вас например болит в боку или болит спина или болит нога или болит голова да, бывает что диагностирует конечно четко конкретно вот но вы не понимаете что чем это было вызвано а вызвано было кармическим узлом болезней Получается, что э, если у вас есть эти знания, если у вас есть эта информация, я имею в виду нумерология здоровья, то вы можете справиться. Да? Ну, Во-первых, можно предупредить, потому что знать о своих кармических уроках очень помогает их проходить. Да? Я дам эту информацию в тренинге. Во-вторых, вы понимаете, а что нужно сделать, чтобы перестала болеть? Да? Вот так это работает. Давайте пример вам приведу, как активировался да, кармический узел болезней. Давайте допустим, что кармический код здоровья, это свой пример показывает, да? 2, 4, 5 и 8, вот как у меня, кармический код здоровья. То есть уязвимые а, зоны, вы знаете какие, да? а, двойка это будет, половые органы, печень, почки, сердце это будет, четверка это будет сердце, бронхи, легкие, грудная клетка, пятерка это щитовидка, органы дыхания, горло, и восьмерка иммунная сердечно-сосудистая система, да? и в данный жизненный период в какой-то, например, вы проходите кармический урок 1, вот как я его проходила, да, что такое кармический урок 1? Это когда… Вы должны научиться стоять за себя обрести самостоятельность, индивидуальность, смело транслировать все, что вы думаете, не рассчитывать ни на чью помощь, самостоятельно двигаться, да, добиваться результатов самостоятельно, волю развивать в себе, стоять за себя, да, четко границы. Если этот урок не пройден, не получается у вас да, самостоятельности, хочется чьей-то помощи получить, хочется пожаловаться, хочется, чтобы кто-то вместо вас Делал, или воли не хватает или не умеете говорить нет да? то есть урок не пройден и когда этот урок не пройден а есть кармический код то начинает болеть все что соответствует этому коду да? кроме того что начинает по кармическому коду болеть по тем урокам, которые мы проходим, есть соответствующие болезни. Например, единица в жизненных периодах, она будет связана с ногами. Суставы ног, тазобедренные суставы, они попадают в зону риска. И начинаются остеопорозы, остеоартрозы, начинают болеть суставы и так далее. Почему? А потому что человек не справился с задачей самостоятельно, сам стою за себя понятно это плюсики пожалуйста поставьте и вот таким образом когда вы рассчитываете карту здоровья вы понимаете вообще с чем работать да? с чем работать как помогать себе я когда стала во всем этом разбираться я поняла на самом деле что мы можем вообще не болеть если мы все делаем правильно потому что человек рожден для счастья болезни начинаются только в том случае если мы неправильно двигаемся по жизни ребята это действительно так Кармические долги, меня спрашивают, есть ли у всех? Есть у всех. Какие-то кармические долги мы видим в энергоинформационной матрице, какие-то кармические долги могут быть в имени человека. Да? Кармические узлы болезни есть у всех? Есть у всех, потому что это процесс прохождения кармического урока, который связан с кармическим кодом здоровья узел образовывается только когда урок не пройден или он может тянуться из прошлого воплощения и получается что нам да, по нумерологии здоровья у каждого человека есть программы, которые активируются в случае ошибок. На первом уроке я вам говорила да, по поводу эмоций негативной, по поводу стрессов и по поводу уроков непройденных. И сегодня я вам добавила информацию с кармическим кодом, который активируется тоже в случае ошибок. Или если человек не работает над своим кармическим долгом. Каждая цифра, которая отсутствует в матрице, она обозначает кармический долг, который обязательно нужно отдать. Да? Возникает вопрос, что делать. Вы хотите узнать, что делать? Так, смотрю на ютюбе. Если хотите, то ставьте Плюсики, что да, хотите узнать, хотели бы больше узнать о своей матрице здоровья и о том, как вообще предупредить заболевание. Что делать, могу вам сказать, конечно же, записаться на мой тренинг «Нумерология здоровья». Несколько раз я его упомянула сегодня уже. Сейчас я о нем расскажу подробнее. Для чего? Для того, чтобы разобраться со своими кармическими узлами болезней и не позволять просто активироваться тем проблемам, тем программам, которые ну, попадают в зону риска у вас, да, если вы не справляетесь с кармическими уроками. Кто интересуется темой Своего здоровья на самом деле вот вы действительно хотите разобраться и научиться предупреждать заболевания. Я жду от вас плюсики, ставьте плюсики, я сейчас буду рассказывать о том, что такое мой тренинг «Нумерология здоровья» и как он на самом деле может помочь вам справиться со своими заболеваниями, предупредить их, помочь своим близким и не только Потому что вы уже пощупали даже сегодня, так, на Ютубе вижу плюсики. Угу. Уже пощупали, насколько это точно, да, насколько это близко. Нумерология вообще очень точная наука. Если грамотно а, ее использовать, то можно на самом деле и не болеть, и точно реализовывать свое предназначение, а, и быть человеком, который называется человек благостный, да, который в благе живет, к этому нужно стремиться, и эти знания дает нумерология, я об этом рассказываю давно. Как мы можем оставаться здоровыми и полными сил? Ну, для этого нужно рассчитать свою полную карту здоровья, чтобы вы увидели наглядно да, свой потенциал здоровья, увидели, узнали, где у вас самые слабые места. Узнали, что именно у вас провоцирует заболевание, какие а мы это можем да, узнать, когда рассчитаем кармические задачи. Вот. Перекодировать эти негативные программы, избавиться от тех эмоциональных блоков, которые возникли в результате пережитого уже эмоциональные блоки сплошь и рядом, и они создают просто дополнительные, дополнительные проблемы да, со здоровьем. Вот. И повысить иммунитет. Вот это то, что вы получите на моем курсе «Нумерология здоровья». Это то, что я буду давать почему потому что что такое мой курс нумерология здоровья ну во первых это конечно же методика нумерологического анализа полная методика да, не кусочек а полная методика расчета карты здоровья и э, я дам вам абсолютно все расчеты, то есть научу вас полностью рассчитывать вашу карту здоровья. Э, я дам очень много информации, которую ну, по крупицам собирала, то есть важная теоретическая часть именно взаимосвязи здоровья человека и его предназначением. И это дорогого стоит. И, конечно же, в тренинг входит обязательным образом коррекция, то есть специальные техники упражнения, которые направлены на исправление тех ошибок, которые были допущены на утилизацию блоков и на оздоровление. Вот это об этом мой тренинг, чтобы вы понимали, да, это не просто теория, это практика, это очень глубокая теоретическая часть. Важная, и это практическая часть с коррекциями, да? то есть тренинг полноценный по нумерологии здоровья. И сейчас я расскажу, какие есть варианты участия в тренинге. Ну, сейчас дайте мне какую-то реакцию, напишите в чат. Вот исходя из того, что я уже рассказала, как вам нравится идея вот такого полноценного курса, чтобы можно было и научиться рассчитывать карту здоровья, и понять взаимосвязь своего предназначения со здоровьем, еще и получить практики. Если да, пятерочки мне, или там сердечки накидайте, какие-то накидайте реакции. Я водичку попью. Угу. спасибо вижу хорошо тогда рассказываю ребята есть а, три варианта участия есть три пакета посмотрите тренинг а, вы можете проходить а, тремя разными способами какой вам ближе, какой вам больше нравится. Тренинг один. Есть просто а, разные варианты его прохождения. Значит, первый вариант – это базовый пакет. Да? В него входит весь полный тренинг. Весь полный тренинг. Да? Это пять занятий. 5 занятий, три блока. А, первый блок – карта здоровья. Это полностью расчеты. Я вам покажу программу. Карты здоровья, анализы, трактовки. Второй блок – это энергоинформационная матрица. Подробно сегодня я вас только познакомилась с этой методикой. На тренинге мы разберем, да, в какой ячейке, какие заложены кармические долги, что их провоцирует, как это формирует кармические узлы болезни, как это предупреждать. Да? И блок третий. «Карма здоровья» в дате рождения. Здесь очень много будет про кармические уроки и жизненные периоды. И как прохождение или не прохождение какого-то урока вызывает, сразу активирует какие-то болезни. Подробно, да? Вообще ценнейшая информация, потому что позволяет как раз-таки тоже предупредить болезни. Да? Это первый вариант, то есть прохождение всего тренинга. Я по программе подробнее сейчас расскажу. Второй вариант ⁇ это продвинутый пакет. Что значит продвинутый? Это значит, что в него входит базовый пакет плюс практические блоки, о которых я вам рассказывала сегодня. Практические блоки, их четыре блока практик, техник и упражнений, применимых каждому из кодов здоровья, то есть программ не здоровья. Тоже расскажу подробнее. Да? И есть пакет VIP, в него входит и базовый, и продвинутый, и входит моя индивидуальная консультация, и сессия со мной. Специальная сессия, которая называется «Геном здоровья». Это коррекция кармических искажений тонких тел, коррекция сакральной архитектуры тела. Но она такая мощная, сложная, но я решила ее добавить в этот пакет, поскольку первый раз буду проводить этот тренинг в виде поощрения и подарка. Вы можете выбрать любой из пакетов, который вам нравится. Хотите базовый, хотите продвинутый, хотите vip я сейчас подробнее расскажу а, о программе, потому что самое вкусное, самое ценное, это, конечно же, программа. И сразу хочу вам сказать, что стоимость вот я верну, да все еще акционное. если вы видите у нас стоит реальная цена каждого пакета она перечеркнута и рядом красненьким написана цена для участников моих открытых вебинаров это было во вторник и сегодня мы сохранили эту стоимость стоимость будет повышена 5 сентября она будет повышена на 2000 рублей. Это ранняя продажа, то что называется, это первые вебинары по этой теме, поэтому самая лучшая стоимость именно сегодня, именно сегодня все еще, да, и пару дней. Имеется в виду, что не ждите, пока она вырастет. Если чувствуете, что хотите ко мне в тренинг, то лучше записываться прямо сейчас. Для этого вам нужно оставить заявку, Маргарита сбросила ссылку. Если вы по ней пройдете, вы выбираете пакет и оставляете заявку на тот пакет, который вам нужен. И еще можно зафиксировать стоимость, специально сделала вам картинку, чтобы оплатить попозже, когда у вас может быть... Да, будет. Возможность, мало ли там зарплата у вас позже, но вы хотите на этот курс, но не хотите платить дороже, да? не хотите, чтобы цена выросла. Можно зафиксировать стоимость, внеся всего 1000 рублей. 1000 рублей вносите, и тогда цена для вас не поднимается до, ну, вплоть до начала тренинга. Это тоже такой для вас как бы, жест доброй воли, чтобы вы могли все-таки сэкономить, потому что цена будет расти итак подробнее ребят о программе это самое вкусное и самое важное как я считаю а базовый пакет как я уже сказала три блока у нас да. значит вот первый блок посмотрите это карта здоровья по дате рождения и имени мы с вами рассчитаем полную карту здоровья посмотрите у нас будет расчет всех четырех кодов о которых я вам говорила анализ этих кодов диагностика и трактовка обязательно да? Дополнительно по каждому коду я буду давать рекомендации по питанию, по упражнениям, которые помогают вам не включать да, кармические узлы болезней. Научу вас, как правильно читать карту здоровья ваша. И для тех, у кого день рождения 4, 7, 9, 11, есть особенности по коду здоровья, я о них обязательно расскажу. Тоже это такая специфическая, ну, специфика есть по этим кодам. И сюда в этот блок входит очень классная практика славянская «Устранение вибраций болезней» по методике Живо Влада Куровского. Очень-очень эффективная. Использую ее, применяю, но мне очень нравится. Поделюсь, расскажу, научу, как это делать. Дальше в этот же базовый пакет входит второй блок «Энергоинформационная матрица здоровья», о которой я вам сегодня рассказывала. Ну, рассчитывать вы ее уже научились, а вот анализировать мы с вами ее научимся более глубоко именно в процессе тренинга, как защитить свои слабые места, да? какие есть методы защиты, какие, как уловить предпосылки заболеваний, когда еще не только попала в зону риска, как не довести да, до заболевания. Что такое эмоциональные блоки в энергоинформационной матрице, которые вызывают болезни? Есть ячейки, которые также служат, такими вот триггерами для активации болезней они связаны с эмоциями и это двойка это четверка это восьмерка если они у вас есть в вашей матрице то это вот активаторы эмоциональных блоков как с ними работать тоже вас научу методы разблокировки корректировки дам и здесь будет очень шикарная моя авторская практика, балансировка энергоинформационной матрицы. Это все, ребята, базовый пакет, да, вот столько информации входит в базовый пакет. Сюда же в базовый пакет входит третий блок, на мой взгляд, самый важный, это карма здоровья в дате рождения. Здесь, в этом блоке, я вам расскажу а, все о кармических узлах болезней, да, что такое непройденные уроки, нерешенные конфликты прошлых жизни, что-то, как кармические долги надо отдавать, да, как работать с кармическими узлами болезни. И здесь очень важный будет момент – это карма имени, как влияет на здоровье человека его имя, если оно связано с каким-то эгрегором. Например, назвали в честь кого-то из родных или в честь какого-то известного деятеля, политического или другого. Да? Это то, что называется эгрегориальная завязка кармическая и как она может вызывать заболевания, когда силы человека уходят на подпитку эгрегора, и он болеет, тоже очень интересная тема с которой можно научиться разбираться вот на этом блоке я вам дам и здесь же будет очень классная практика развязывания кармических узлов она для всех абсолютно нужна актуальна это практика которая позволяет освободиться вот очень многих привязок ненужных да закрыть какие-то старые непроясненные ситуации отношения и так далее вот это все ребята входит в базовый пакет три таких шикарных блока по-моему просто супер естественно вся информация очень структурирована и у вас будут и слайды и аудио и видео занятия ну, то есть будете в этом плане разбираться очень хорошо. Пакет продвинутый, он включает в себя 4 блока. И, как я вам говорила, это практики. Это именно конкретно практики. Вы, когда рассчитаете свою карту здоровья, вы поймете, с чем нужно работать, да, что уже активированы, какие заболевания, какие нужно предупредить. И вот я вам дам сразу набор практик и инструментов. Первый блок это с иммунитетом связан, здоровое тело, шикарнейшие практики я даю, Дооская практика, здесь будет древо жизни, моя любимая для повышения иммунитета, практика зелень для жизни, очень эффективная практика для избавления от острых болей, ноющих, от хронических заболеваний, практика эманации света и радости, ну это вообще подарок Просто для всех внутренних органов и систем. Блок энергетическое здоровье. Тоже практики шикарные. Просто практики, направленные на усиление энергетического тела человека, усиление ауры. Там... Золото жизни — это глубокое исцеление всех систем, например. Это практика, которая действительно возвращает человека к жизни, ему сбрасываете лет 10-15. Вот. Практика Джасмухин это коррекция ауры, если были какие-то стрессы, были какие-то порчи были недоброжелатели у вас были какие-то конфликты да? она устраняет повреждение энергетического тела ну в общем практик много ребят я каждую описывать не буду но вы должны понимать что вы получаете целый набор практических инструментов как помогать себе оставаться полными силой здоровья причем все практики они опробованы мной уже. четвертый блок это эмоциональное здоровье практики которые связаны с эмоциональными блоками точнее их утилизацией и еще один блок – это кармическое и духовное исцеление. Здесь очень сильные практики по коррекции кармы. Вот четыре этих блока, они входят в пакет продвинутый. Да? То есть, как вы видите, очень много именно практических инструментов для коррекции, как помогать себе, да? как восстановить свое здоровье. И пакет VIP, как я уже сказала, в него входят и базовый, и продвинутый, плюс – Персональная консультация со мной, которая длится полтора часа по вашей карте здоровья. И а, сессия индивидуальная по методике геном здоровья. А, глубокая сессия, самая продвинутая технология на сегодня, которая позволяет убрать последствия даже очень сложных кармических искажений. А, там программ нежеланный ребенок или родовых проклятий, или просто очень сильных пережитых ситуаций в жизни тяжелых. Да? То есть запускается программа саморегенерации всех систем организма, тела, света и сакральная архитектура тела, то есть выстраивается природный каркас энергетически. вот такие вот есть варианты ребят если есть вопросы по какому-то из пакетов вы хотите меня спросить по программе что-то вам не ясно что-то хотите уточнить пожалуйста пишите ваши вопросы я вам рассказала какие есть варианты участия тренинг этот будет проходить вживую это не в записи это новая программа которую я вот только-только да, закончила и когда первый раз мы что-то проводим, я всегда провожу вживую, потом уже в записи. Поэтому старт тренинга у нас будет 11 октября. Как я вам уже сказала, наш открытый вебинар – это то, что называется «ранняя презентация». Поэтому здесь самые лучшие условия для вас да, по цене. И ну, ловите момент. Уроки будут проходить два раза в неделю, в 20.00 по Москве. Вот Все занятия записываются. Если вдруг пропустили, не переживайте, в вашем личном кабинете будет запись всех уроков. Там же будут все материалы и доступ ко всем записям на год дается. Угу. Вот так, ребят, это если кратко. Если вы хотите пакет продвинутый, который с практиками, да, то участники продвинутого и вид пакетов для вас будет еще сформирована специальная группа, закрытый чат в Телеграме, где вы будете... Общаться со мной, я тоже буду в этом чате. Там вопросы. Будете делиться своими результатами, задавать мне вопросы. Дополнительно будут вебинары с ответами на вопросы для участников продвинутого и VIP-пакетов и вы также будете получать свидетельство о прохождении курса. свидетельство выглядит вот так. Если вы работаете с людьми, если вы тоже практикуете, свидетельство это важно. Да? Ну, кроме того, что мой курс – это реально прям готовые инструменты для консультирования. Я считаю, для тех, кто работает с другими людьми, это просто подарок. Это методика очень понятная, очень структурная, конкретная, и анализ, и расшифровка, и пути решения, что с этим делать. Поэтому классно. Так что выбирайте, ребята, пакеты, которые нравятся задавайте мне вопросы я видела кто-то что-то писал не стесняйтесь самый глупый вопрос не... это не заданный который я порекомендую кому какой пакет нужен если вы меня спросите о рекомендациях. Значит, по результатам прохождения тренинга вы точно узнаете причины всех своих проблем со здоровьем. Вы, благодаря практическому блоку, сможете очень многое исправить, излечить, подкорректировать, иммунитет повысить, с какими-то заболеваниями просто попрощаетесь. Да? Научитесь предупреждать болезни у себя, у близких. Это очень важно на сегодня, тем более в наше время. Да. Вот. Получите конкретные технологии вот, для корректировки своего здоровья. Много-много. Ну а если вы практикующий человек, если вы работаете с людьми, то еще и получите отличный инструмент эффективный для того, чтобы помогать своим клиентам. И очень востребованный на самом деле на сегодня инструмент. Угу. Так, вопросы есть? Давайте я проверю YouTube. В прошлый раз было так много вопросов. Так, золотые горы. Золотых гор я не обещаю, но я могу сказать, что если точно вы будете работать над своим кармическим кодом здоровья, Лариса, да будете делать нужные необходимые практики, которые я дам, те рекомендации, которые соответствуют вашим кодам здоровья. А По каждому коду здоровья я буду давать рекомендации, я уже сказала, и в плане питания, и в плане техник, упражнений. Если вы это будете соблюдать, вы сами увидите, как это отразится на вашем состоянии здоровья. Здесь вопрос в том, будете ли вы это делать, потому что многие даже получив полезную информацию и готовые практические инструменты, не факт, что используют это. Да? А почему? Потому что многим лень. Лень, матушка. Но здесь такой выбор. Либо выбираете быть здоровыми и делаете то, что нужно, либо на вось оставляете. Здесь выбор у каждого свой. Итак, еще вопросы. А, да, кстати. Если вы практикуете, но ну, на сегодня сессии по здоровью, я знаю, что по территории России одна сессия, но если рассчитать карту здоровья, да, от 3000 рублей и выше стоит, я научу не только рассчитывать, давать трактовку, еще и корректировать, да, вот такие сессии стоят 100-150 долларов. И на сегодня, как я уже сказала, тема очень востребована, поэтому вы можете для себя это взять как готовый инструмент. У меня даже какие-то курсы проходят люди напрямую, не связанные с нумерологией, да? например, те, кто занимается Таро, или психологией, или астрологией. Но все равно многие курсы принимают участие, потому что, во-первых, это расширяет мировоззрение, во-вторых, это дает возможность получить дополнительный инструмент, а значит, свой профессионализм повысить. Поэтому тоже, скажем так, подумайте об этом. Ну что, ребят, рассказала практически все вам. Да? Осталось пример привести. Как это работает? Запросов на самом деле много, и не всегда человек приходит именно с запросом здоровья. Бывает, кто-то приходит с запросом по деньгам, это можно связать естественное с состоянием здоровья, кто-то приходит с запросом по отношениям, грустно, депрессия, еще что-то. Но вы же понимаете, что у нас проблемы все, они отражаются в том числе на теле и когда еще раз повторю мы не справляемся с теми задачами да, которые должны решить не проходим кармические уроки естественно будут активироваться в том числе и программа болезней пример кейса привела но ну, это один в примере думаю не буду я вам 10 слайдов делать да? но чтобы вы увидели так да, что с разными приходят вот клиентка обратилась с жалобой на панические атаки. Ну, она связывала это со своими отношениями, что у нее отношения не складываются, а еще в процессе предварительной сессии вылезла да, то, что постоянно высыпания какие-то на коже, постоянно руки потеют вот ну естественно проанализировали ее карту здоровья сразу посчитали кармический код да, сразу стало понятно какие самые уязвимые а, зоны и это очень наглядно работает то есть ты понимаешь вот почему я люблю эту методику до да, матрицу здоровья потому что ну сразу видно и сразу видно с чем это связано каждая ячейка каждая чакра Ну не расписала ей план Yeah. Um для проработки кармических долгов. Мы проработали эмоциональные блоки с ней, которые возникли в результате стресса. Я применила ряд тех практик, которые вам в продвинутом пакете даю, да? практика оздоровления. И результаты были очень хорошие. Атаки у нее прекратились практически сразу, ну, меньше месяца, наверное, пришло. Да? А через два месяца у нее перестали потеть руки. Вот за это она была очень благодарна, потому что ее это реально э, очень сильно смущало. Да? Высыпания прекратились. Вот, Но э, на самом деле много разных кейсов можно решить с помощью нумерологии. Опять же таки повторяю, почему. Потому что это наше родное, это связано напрямую с вами. Ваша дата рождения э, это ваше тело. Да? Э, это вот ваш рисунок индивидуальный. И с помощью нумерологии вы получаете доступ к телу вы понимаете, как с ним взаимодействовать нужно правильно, чтобы не активировать программы болезней. И, ну, на моей практике диабет убирала, проблемы с ЖКТ убирала, нарушение обмена веществ, да, невозможность забеременеть. Много у меня таких клиентов, которые не могли долгое время, и потом, поработав со мной, стали мамочками счастливыми, да, вот, так что нумерология здоровья действительно помогает вам а, и а, улучшить свое состояние здоровья, если уже заболели, и предупредить заболевания у вас, у ваших детей, Поэтому если вы хотите таким инструментом владеть, а это практический инструмент, то записывайтесь на мой тренинг, мы стартуем уже очень скоро. И почему это нужно сейчас сделать? Ну, причина номер один – это самая выгодная цена. Я вам уже сказала, стоимость вырастет скоро да? на 2000 рублей за каждый пакет. И вторая причина – то, что тренинг а, вживую будет проходить. То есть у вас будет возможность задавать свои вопросы. Я, конечно же, на все ваши вопросы отвечу. Вот так. Так, Татьяна, благодарю, было интересно, пока не готова участвовать в курсе. Почему не готовы? Не хватило какой-то информации. Задавайте вопросы, может быть... А, есть то, о чем не сказала, а вы думаете, что его нет в программе курса. Спрашивайте, уточняйте. Сейчас самое правильное время для того, чтобы заниматься своим здоровьем. Тем более на таких условиях, и тем более, когда тренинг проходит вживую, есть возможность всегда спросить всегда спросить, всегда задать вопрос, разобраться непосредственно со своей ситуацией, с моей помощью, конечно. Угу. Так. Ну что, я вижу, что нет ко мне вопросов, да? Если есть какие-то вопросы, задавайте. Напоминаю, что курс достаточно скоро стартует. 11 октября, это две недели пройдут быстро, как два дня, и у вас есть возможность принять участие по самой лучшей цене акционной. И сейчас, как никогда, тема здоровья актуальна, но... Нумерология актуальна уже 2500 лет, если не больше. И если вы научитесь пользоваться методикой нумерологического анализа, то это называется сам себе доктор. Да? Вы будете понимать и свои задачи, и свое предназначение, как это связано с вашим состоянием. Будете уметь вытаскивать себя из ситуации когда ошиблись когда что-то пошло не так и оставаться здоровыми конечно так благодарю очень интересно ну что ж тогда я сейчас наверное заканчиваю ну вижу что вопросов по теме нет Передам слово Олеся. Если вы не знаете, как оставить заявку, или вас интересуют вопросы, способы оплаты, или вас интересует возможность рассрочки, то Олеся сейчас расскажет. Я вас благодарю за внимание. И до встречи на курсе с теми, кто принял для себя решение, что да, мне это надо, я хочу изучить свою карту здоровья, я хочу оставаться здоровым и не болеть. Я вас благодарю за внимание, за ваши отзывы и до встречи.